7 ноября, всем добрый день! Ночью минус 3 уже, с понедельника стабильно заходит волна похолодания ночных, днем небольшой плюс. Но сегодня плюс 7 всего, пасека фактически сидит, но, как ни странно, стоит гул. Еще более... Чем странно, что этот гул создают трутни Вот они облетаются сейчас пчела фактически сидит А трутень летает И причем летает, я заметил вчера-позавчера Как вроде там его где-то целый гарем маток ждет Вытыкается Как-то несколько лет назад была такая ситуация. Тоже летал трутень. И летал уже по холодам. И он в августе я его вообще не видел. Ну, были какие-то небольшие очаги расплода трудного и вдруг тебе на практически в каждой семье там где какая-то активность идет трудный ну посмотрим весна покажет чему он предвещает что он хочет нам сказать этим где он взялся, во-первых. Во-вторых, будем смотреть. Такая картина. Пока семьи сидят еще. Без утеплений. Самая лучшая потолочена. Это медовая рамка сверху. дам будем смотреть какое будет утепление какой какого качества зимуют матки в четырех вариантах возможно и активность трутня с этим связана что слабо ощущает маток и семьи обычно сохраняет трутней если матка молодая не обгуленная или вообще молодые матки задерживаются надолго в семьях осенью тогда трутня сохраняет может как раз это и связано вот с этим У матки здесь вот пересылочные клеточки и вон они вытыкаются Ну не важно. Был сезон, когда-то такой. Думал, что-то что предвещает труднее своей, своей такой активности, вообще сохранностью в семьях. Ну посмотрим в крайнем случае хотя бы одну про такую их не активности о чем они могут говорить. Ну, куда ты, дружище, летишь, тебя там ждет кто-то. или все равно знаешь, что тебе не жить все равно... Ну, гул, гул стоит одних а дней, Что тебя все равно попросят покинуть в зиму женский коллектив. Поэтому вы наслаждаетесь такой возможностью. Ну, глянем сейчас на состояние маток. Здесь как раз попала. решетка, изолятор с прополисной решеткой. Но я оказался очень даже удобным. Вернее, удобным. Самое главное, что матки живы. Два месяца они находятся в таком вот положении. Я переживал. Как отреагирует семья вот на такой бесконтактный вариант? Видно, да? живый здоровы. Два месяца сидят. Как отреагирует семья? Не появится ли трутовка? Ну спасибо. Первый подводный камень который я все же так где-то на подсознании его остерегался ну прошли этот этап ну дальше тоже не меньше переживаний в плане В плане того, как поведут себя матки вот в таком варианте изоляции, бесконтактном. Поведут себя как репродукторы. Какое потомство от них будет, как вообще не перезимует. Ну все, на того не эксперименты. Вот единственное, где утепление я оставил, это банк маток. Нет, они здесь. они здесь. Здесь 20 маток. Это показывать не буду, потому что он закрыт. Понятно, компактность должна быть здесь максимальная. 20 маток в центре гнезда, врезной вариант, врезная версия банка. И две версии лежат, они на брусках. А сверху магазинные надставки кормовые тоже показывал не буду лишний раз тревожить семьи. Самое главное, что бесконтактный вариант пока работает. Пока работает и проскочил, проскочили семьи, переживаемый период появления трутовки. то после месяца отсутствие матки уже может семья отреагировать вот такой вот паникой, Ну, слава богу, пока все идет без без таких вот осечек, как это будет выглядеть весной, будем смотреть. Итак, все, заходим в зиму, это я показал небольшой ролик чтобы как-то освежить канал. А вообще фактически показывать уже будет нечего. Я не буду зимние пейзажи демонстрировать, сколько листвы нападала на пасеки. Будем общаться, у кого будут вопросы, будем общаться каждую неделю на Зела по субботам 20.00 по Киеву. Так что вопросы... Готовьте, вопросы разные, все, что касается пчеловодства практического, будем обсуждать. Всего доброго, до свидания.